Темная материя По утрам трезвоном из прихожей Спугнутые маленькие сны Бьются в стены спальни, Непохожей на обитель сирой тишины. В осени сырой и непогожей Что-то остается от весны. Так решимости на страшных рожах Гой я предал ужасы войны. В этом мире вещества природном Краски ярче, небо голубей. Хоть в колоде для игры пригодной ту трюфовый с королем бубей. И пока в стремлении свободном высь взмывают стаи голубей. Дама пик. С улыбкою холодной властью наслаждается своей. Ей-то что, она не знает боли, Чтобы стороной прошла беда, Темная материя ее доли охраняет наши города. Охраняя, не палит, не колит, Сединой не жжет по бородам, Только туз трифовый по неволе, Служит все к увеселенью дам. Странное у них идет веселье, Распинать прекрасные сердца, Праздным козырять своим безделье, И сходить в игре за подлеца. Есть такое у людей поверье, Зверь бежит несчастный на ловца, что спасет его от лицемерия, темная материя отца, если мало слышать пенье птицы, в час, когда зарядит дождь грибной, и со скрипом мерным половицы поплетутся вслед за тишиной, остается только покориться силе беспросветной и сквозной. С нею будет мысль. Сходить на лица и дышать прохладою лесной.